Всем привет ребят, микрофон снова Максим и в этом видео я как обычно разберу новое обновление, немного будущее и заодно расскажу о всех самых интересных новостях связанных с CSGO за последнее время. Перед началом не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько комментариев и подписаться на канал, это сильно помогает продвижению ролика, поехали. После 22-дневного праздничного перерыва, разработчики наконец начинают выходить из новогоднего запоя и возвращаться к рабочему процессу. Вчера ночью вышло первое промежуточное обновление в этом году, и в ближайшую неделю стоит ожидать как минимум еще одно. Промежуточное оно, потому что в нем по сути пофиксили парочку багов с хаммером и радиальным кольцом, добавили кучу новых параметров необходимых для управления с контроллера, что жизненно важно для работы на выходящем в феврале Steam Deck, и впервые за много лет обновили тренировочную карту. Опять же для того, чтобы все подсказали адекватно выглядели на контроллерах. Из самого интересного, это имитация фликов, таких резких перемещений курсора, схожих с фликами на обычных мышках и прицеливание при помощи гироскопа, что лично для меня является киллер фичи при игре в шутеры на контроллере. Однако важнее всего то, что буквально за пару дней до релиза официальный аккаунт CSGO запустил в воркшоп новую версию карты Insurrection 2 и в связи с тем, что эти изменения пока что не завезли, текущая обнова это всего лишь предвестник чего-то побольше. Кстати, о больше. я уже третью неделю вместе с парочкой других очень талантливых людей занимаюсь портированием CS GO на Source 2. Базой для нашего проекта стал Сэндбокс, духовно следник Гаррис Мода. Скорее всего, уже на этой неделе мы сможем провести первый закрытый плейтест, после чего я наконец соберу всю информацию воедино и выпущу отдельное видео на эту тему, так что ждите в ближайшее время. В GC завезли долгожданное обновление маркет скинов. Теперь вы можете просто накопить монеты и купить именно тот скин, который вам нужен. Все просто. Выполняйте задание по типу установить приложение или пройти опрос, и за это получаете монеты, которые можно потратить на реальные скины CSGO. Полученные скины можно быстро вывести в Steam по трейд ссылке. Логин в ваш Steam аккаунт не потребуется. Ну а для тех, кто хочет испытать удачу, за эти же бесплатные монетки доступны еще и обычные кейсы, где, например, можно выбить вот какой красивый нож! Переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код, и используй промокод GAIP, чтобы получить 20 монеток бесплатно. 7 января, внутренняя папка изображений связанных с кейсом грезы и кошмары, лежащая на официальных серверах стима, стала выдавать ошибку 403 доступ запрещен, когда ранее она выдавала ошибку 404 и ничего не найдено. Судя по всему, кейс стоит ожидать уже после окончания операции, так как все предыдущие даты, которые до меня доходили как слухи, уже давно прошли. Последние датированы предыдущим вторником и четвергом, когда же выйдет кейс теперь, не имею ни малейшего понятия. Кстати о датах, Максим с канала Banana Gaming гейминг анализировал официальный аккаунт разработчиков в твиттере и подсчитал частоту публикаций в определенные дни. Чаще всего новые посты выходят в пятницу и четверг, а реже всего в понедельник и вторник. Стоит подметить, что обычно новые посты в твиттере это предвестники новых обновлений. Бывший разработчик Phased поделился эффективным способом повышения FPS не только в CSGO, но и в принципе во всех играх из стима. В двух словах, текущий клиент представляет из себя постоянно работающий в фоне браузер, так как разработан на электроне. И если чистить кэш в обычных браузерах вроде как уже все научились, то вот чистить кэш в стиме не очень то и популярная практика. По словам многих людей в комментариях, в некоторых случаях стабильность игр повышается чуть ли не вдвое. Чтобы попробовать это самостоятельно, зайдите на настройки стима, перейдите во вкладку веб-браузер и нажмите кнопку удалить кэш и удалить куки, далее вкладка загрузки и нажимайте удалить кэш загрузок, после чего Steam должен перезапуститься и можно начинать тестировать. Важно подметить, что для наибольшей эффективности процедуру стоит повторять каждые две недели, как и с обычными браузерами, обязательно поделитесь своими результатами в комментариях. К слову о лагах, на реддите наконец выяснили причину по которой в некоторых случаях регдолы резко улетают в другую сторону. В основном баг происходит у игроков, которые испытывают проблемы с соединением, в момент смерти их положение может неправильно просчитаться, игрок резко перемещается в другое место и из-за накопленной инерции тело отлетает в другую сторону, что интересно, это начало происходить совсем недавно, буквально пару месяцев назад, следовательно разработчики что-то втихую поменяли и до сих пор это нигде и никак не анонсировали. Ученые из Университета Лиц Великобритании провели исследование на тему влияния киберспортивных дисциплин на стресс-про и семи-про игроков. Исследователи пришли к выводу, что CSGO это единственная дисциплина, которая вызывает снижение частоты пульса и уровня стресса. То есть наблюдаемые игроки наоборот успокаивались, они начинали нервничать, как в случае с другими играми. Так что теперь у вас на еще одну отговорку больше. Не благодарите. В конце прошлого года, 30 декабря, один из ключевых разработчиков CSGO, и в частности античита VAC с модулем VAC.NET, ответил на шуточный комментарий мол, сложно назвать более знаковый дуэт, чем CSGO и читеры. По словам Джона Макдональда, как разработка античита, так и разработка самих читов регулярно продолжается. Его ключевой посыл заключается в том, что все игры масштаба CSGO сталкиваются с проблемой читерства, и желание искоренить это полностью утопично. Забавно то, что в ответах к этому посту нарисовался бывший разработчик разработчик античитов из Riot Games, в частности он занимался борьбой с нечестными игроками в League of Legends и Valorant. По его словам, независимая компания, в которой он сейчас работает, может серьезно помочь с решением данной проблемы. Узнать получится ли у них о чем-нибудь договориться нам скорее всего, не удастся, однако было бы забавно увидеть какую-нибудь новую итерацию античита с опциональной защитой, скажем на драйверном уровне, специально для тех, кто хочет играть в особо безопасном матчмейкинге. Один из моих подписчиков по никам Сибириак нашел способ как можно пиратить платные наборы музыки в CS GO. Грубо говоря, при помощи бага вы сможете воспроизводить в главном меню музыку, которой у вас как бы быть не должно. Для того чтобы все это провернуть, начинаем поиск игры, можно даже в дезматче. Выбираем понравившийся нам набор музыки и ждем пока нас закинет на сервер. И после возвращения в главное меню, заиграет музыка из того набора, что вы открывали, к сожалению, перманентно она не останется и все вернется на круги своя после перезахода в игру. Разработчики Classic Offensive опубликовали два новых дев-блога. В ноябре была добавлена новая модель к классической MP5, Зул немного обновил анимации на АУК и теперь он пропадает из вида при зуме началась разработка полноценного режима VIP, который будет включать в себя небольшие изменения. Для тех, кто вдруг не знает, VIP-режим это тип режима с заложниками, но только один из игроков является тем самым заложником. Грубо говоря, КТ нужно сопроводить особо важную персону из точки А в точку Б, а тышникам помешать этому любыми способами. В отличие от оригинала, у VIP-персоны будет 150 здоровья и возможность закупать гранаты с броней. Также у VIP-ов будет перезаряжаемый шокер в качестве в качестве основного оружия и USPS с ограниченным количеством патронов в качестве дополнительного. Когда вы становитесь VIP игроком, ваше оружие из предыдущего раунда автоматически выкидывается. И когда вы покупаете что-то в магазине помимо брони или гранат, это тоже автоматически выкидывается. Также предприняты первые попытки с переносом вырезанного оружия из Condition Zero. На данный момент это щит и гранатомет. Для тех, кому такое разнообразие геймплея и вариативность не очень нравится, можно отключить особое оружие через консольные команды при настройке сервера. А в конце декабря показали первый прогресс ремейка карты Dust2, и, честно говоря, если бы Zool бы не разрешил, то вместо портирования CSGO на Source 2, я бы портировал Classic Offensive, чисто потому что вот этот визуально упрощенный стиль мне нравится намного больше, чем у текущей CSGO. Также переработали анимации на FAMAS и начали работу над прицелом USG-550. 2. Энтузиаст под ником Фионити поделился результатом своей довольно странной задумки, за крайне небольшой срок он воссоздал классический Counter-Strike на Nintendo DS, так как это альфа-версия, в игре нет мультиплеера и приходится прицеливаться при помощи стилуса, однако уже реализованы практически все механики и сама игра работает вплоть до 60 FPS. разработчик обещает не забрасывать свое творение и довести его до полностью играбельного состояния. Не забывайте поддерживать меня по Подписывайся на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев, после чего обязательно гляну в прошлое видео, где я также рассказываю о новых и будущих обновлениях CS. Go! Увидимся!